Ебашня бычно почки. Ебать! Паблус! Паблус! Я тону! Я тону на земле! Паблус! Подожди, да ладно. Я на земле! БЛЯТЬ! <связано> Рубикон! Я утонул на земле! <связано> я на <связано> земле утонул, блять! Да Это Рубикон! Это Рубикон! Ты заскрил вс говно? Я на земле! Я, я скрим, трен... только... я на. Подожди! <связано> <связано> Они Сука, тут гнали, понял вот невидимую. Ебага, б мать.